Ничего, парочку вон тех, пока он ушел. Ну что, все, двигаемся. Домой. Интрига продолжается. Снежок вот такой вот. Ходится экстренно переобуваться. Все лето собирался заехать на Байкал. Так, заехали, короче. Всем привет, первых гермес шинный центр на данный момент, ну, на сегодняшний день не знаю как будет потом комплект новой резины стоит здесь дешевле чем бушную брать но ну, японскую я про китайскую резину это находится в городе уссурийский ну, просто можно забить шинный центр гермес комплект китайской резины 12 рублей можно 15 купить но ну, это фриды фиты но такой, такие размеры сейчас пойдем посмотрим что-то выберем не выберем покажу <реш> приобрели колеса 8 штук вот такой вот протектор сейчас скажу короче сифилист фирма на ну видимо зима и на да, минуточку фит ой фрит пятиместный колеса вообще не вопрос влезли полностью 8, 8, 8 штук 8 штук можно наверное еще добавить кинь еще парочку вон тех пока он ушел Ба, а шпиль пошел все едем переобуваться пока не забыл вот Шинный центр Гермес Уссурийск Тургенева 73Б все сюда наверное кто гоняет машины еще, э, еще один адрес если для магнитофонов коды нужны или фрошки на магнитофон я имею в виду не для музыки, а чтобы разблокировать магнитофон. Вот авторемонт, ну, электрик. Кирова 28В ориентирует октан, заправка, мойка. Вот они мафом вставляют там. Короче, фрошка в среднем косарь полторы. Разблокировать, найти код на магнитофон на японский. Там полторы тоже, полторы-две, ну где-то так. Короче, пользуйтесь, как всегда. Это все в Уссурийске. На сегодня крайний день. Сейчас едем забирать белый филдер и что там еще? И серый, который купили вчера. И будем выдвигаться домой. Еще пришел быть в курсе. Да, опять же, вы знаете, что я дитейлер там не. Сейчас маленечко здесь поправлю. А оно. Из поролона. то обычно же у меня здесь на прищепке сюда заправил прям карты везде ну и поклеил на всякий пожарный прям просто сиди диском короче в щели здесь здесь здесь вот так вот вот так вот вот такой вот вот вот так вот вот так вот и заправил и прищепками чтобы не вылетело и получилась вот такая вот тема Так что будем выдвигаться потихонечку. Ну что, все, двигаемся. Домой. Я подписан, ну и наблюдаю за Влад тренды Ну все знают такого. Ну многие знают. И вот он постоянно берет дорогу, капусту, суши. Ну и здесь думаю, дай попробую. И реально прикольная тема. Тоже рекомендую место семечек или для... с семечками вместе там кому удобно Ну, в дорогу семечек беру обычно а здесь вот это попробовал прям вкусно выехали из юриско и сегодня 30 сентября что показывает 25 градусов тепла просто жара невероятная прям как летом сейчас по ходу дороги будем смотреть как меняются погодные условия турны по кафе. Первое кафе Ford Цемент. Пойдемте проверить, что это и как это. Не подходит нам это кафе. Потому что оливешка 300 рублей. Сколько? Они даже там продавцы не здороваются, они в курсе, что там развернутся и уйдут люди. Не заезжайте. Следующее кафе. Семь пятниц, проверим там, почем салаты. Семь пятниц кафе, ну совсем не рекомендую, что цена... Космос, блядь, хапка говно. Ну, короче, это когда, знаете, вариант деньги на ветер, просто выкинуть. Это вот когда сюда. в этом районе перекрыто вот прям стояла дорожка посмотрим вот так это все выглядит посмотрим как это все работает. взять талон. Добро пожаловать. Все, приемники с двух сторон. Регистрация выезда на платный участок. Все пошагали. Так, ну что, первый день перегона 919 километров подходит к концу уже время ночь прям 12. Добрались до Калина. Покушаем, спать. и спать. Завтра будет день. Все, давайте. Покойной всем. А кто кто кушает? Приятного аппетита. Все, второй день. Проснулись у коляна. Ну, в принципе, где я ложились вчера. И второй день перегона. Посмотрим. Переживать начинаем уже за дорогу. Ночью было 4 пока еще градуса. Чисто на Европу. Носом, кровь пошла так, посещение нового кафе кафе хуторок душ это прям машин очень много посмотрим как там Вышел 597 рублей это шурпа гуляр со сложным гарниром и оливье В принципе, Везде подорожало. Довольно-таки неплохая. Хуторок. Сейчас стоянка, гостиный, дворик. И не очень дорого цена. И вкусно. Там довольно вкусно. Советую. Ну что, началась игра опять. Движение на парах. Осталось на 26 километров. Но здесь вот все это горит на 25 километров и такое легкое ощущение что заправки где-то 40-45 километров так что играем интрига продолжается бензина осталось на 3 километра и 4 градуса тепла уже не плюс 25 Теперь уже ноль. Сейчас посмотрим, насколько хватит. 1920, короче. Показывает. На ноле 1920. Запомнили. Все вместе. 18 километров на нуле уже прошли. И что же я вижу? Я вижу заправку. Ой, а представляете, она не работает. Ну или что-нибудь там бензина в ней нет Так. 38, 39. Ну, считай, на нуле двадцаточку прошли это железно. Доходим, доходим. Я вот прям, ну, вот это было вот состояние. Мое постоянное состояние нехватки бензина. ННК. Нас порадует. Та -та ну вот, ладненько, вот и заправка Доехали, короче Свободно Да я даже и не переживал Курсы за каждую заправку вообще до, до 500 метров рассчитывают Все, добрались Фу! Страшно было короче минус один и нежданно не на перевал снежок вот такой вот. и вот такой лед а я еду и думаю ну как бы мокро просто оказывается это лед застывший для жопа зима началась всех поздравляю с зимой не знаю видно нет 92 5570 95 58 50 вот такие вот цены все второй день перегона закончился 2300 1400 короче без 20 километров проехали за сегодня ну и немного погодные условия пугали все всем спокойной ночи что всем доброе утро третий день перегона температура минус 3 стартуем 54 20 92 57 20 95 дорожал маленько бензин Здесь сервис до 134 буду кофе подавать и если с карты заправляешься, то не возвращается если еще не залезло Сахар сами добавлять. Да, да, вот да. дверь. Да. У вас там отчёкнулось, кстати. Ну я сейчас посмотрю. <музыка> Невероятные пробки. на с нефти. Хотят заправиться. Сейчас скажу, сколько на руснефти 95. Так, второй 49 60 95 51 15. В принципе уже по, по, пониже цена. Так, ладно, пока стоим. Короче, кто меня ну, долго или сначала смотрит, знает, что я в дорогу беру вот такие китайские семечки. Ну, точнее, семечки-то наверное не китайские, а со вкусом специй. Ну, мне очень нравится. У нас в Сибири они не продаются, но вот на Дальнем Востоке, ну я много где встречал их. Короче, суть в чем. Если кому-то интересно, пишите. Я разыграю, куплю там, ну, штук 5 их там пачек. И в следующем видео вы под этим пишите, стоит это делать или нет. А я уже в следующем видео разыграю тогда и скажу правила конкурса, как правильно. Так что давайте. Печально, как не печально. Но вот такая туча догоняет прямо. И походу это нифига не дождь, а снег. Вот она. Вот это вот прямо огонь гостиницы. Сейчас мы там так будку набьем. Ну вот эти бузы, бухлер, там вот ну все движения вот сейчас будут. Воины, ну вот молодые пацаны. Так что их прям много здесь. Что я пришел, короче, в гостинке в этой же, ну, в столовке. в Душ сходить. Опа. Сейчас посмотрим. Закрыл. А, ну здесь бухают. С душем, душом дух. Баня. Ох, что холодно. Все помылся. Короче, душ весьма экстремальный. Здесь холодно, как на улице. И вода еле бежит. Ходится экстренно переобуваться. Потому что, ну, внезапно зима началась. Никто как бы не ждал. На новую вся рич Сейчас посмотрим, как супер китаец себя покажут. Бузы. Борщ и, ну, прямо конкретно, мясо с картошкой. А не картошка с мясом. Сож... К сожалению, не мое. Конечно. Сейчас мне принесут тоже, наверное. Теперь Мне принесли. Я уже показывал, наверное. Кусман мясо. Ну и бузы, само собой. Блин, вообще великолепно прям. И бузы еще. Ну, прям только приготовили. Эти, ну, давно приготовили. Два, ну, уже. Один, позавчера, наверное. Даже. один Ну да, позавчера будет. И вот. Настоящий. Ну, меня просто здесь узнали, сразу же говорит, ну, Антон, привет, сейчас все сделаем. Все, покушали. Блин, великолепное кафе. Все, поехали. Все, поехали. Все, поехали. Кафе Тарон. Огонь что-то погода не заладилась прям очень сильно. Страшненько. Сейчас уже скоро перевалы начнутся. Не знаю, навряд ли видно. Но, короче... Перевалы все засыпаны Гравийкой И она что-то не очень сильно помогает Прям машина катится Спускаю 20 км в час перевала И все равно тащит машину Погода минус 4 Добрались почти до Ронады 1200 сегодня прошли Минус 5 дубак Хотели заночевать О, в том кафе, но оно на клюшку. Придется спать как всегда в эконом режиме. Спокойной ночи. Всем доброе утро. Уран УД проехали. Короче, что касаемо тюнинга, все четко, ничего не оторвалось нигде. Везде как было заправлено, все. Так ну так и стало заправлено, так что у кого какой, конечно, способ, но мне из Параона больше всего понравилось. А, ну и да, мы же доехали до самой такой кафешки, вот этой юрты после Луана Д. Где очень-очень вкусно. Работу, да, туда Все, мы первые. Так, в этот раз заказал бараньи ребрышки с пельменями И жареный картофель. Но здесь он прям на сковородке очень вкусный. Я уже показывал в каком-то видим. Ну, короче, два блюда, 570 рублей вместе с чаем вышел. Сейчас покажу, что принесут. Ой -ой -ой. Смотрите, парцаечка. А ну, а чё? Одни ребрышки. Боже, мой. это очень, очень. Вот на диете, парень. Я с ним так периодически общаюсь, конечно, из-за этого. Сами понимаете, да? Завтрак должен быть. Хороший, вкусный. Ну вторая порцаечка. Ай-яй-яй-яй. Ой. Барашка. С салом, с жиром. Прям для завтрака самое оно. Может не каждый знает. Короче, здесь у фридов спрятан насос. Ну и ремкомплект полностью. Новенький еще никто не пользовался. Я буду первого открывателем. Надо колеса подкачать. Что-то давление прямо упало. Ну и ехать дальше. Все лето собирался заехать на Байкал, и уже октябрь заехал наконец. Ну что, всем доброе утро. Это уже крайний день, надеюсь, сегодня. Вчера добрались до Петра, переночевали. Проехали 4650 ну и осталось здесь Красноярский уже Абакан, все вот дома. Совсем чуть-чуть. Первая Газпромовская наконец-то на пути. более менее нормального кофейка. Срочно надо. Красноярский просто нереально, вот когда только -то заехал на территорию Красноярска, через каждые 150 метров, наверное, стоят с камерами щемят народ. Прям очень безопасный город, помогает движению, чтобы не превышали великолепный, прекрасный просто. одна из очередных поездок подъезжаем к дому проехали в этот раз что-то больше получилось 5500 с лишним и четыре с половиной дня дороги так что всем удачи добра ну и мира наверно сейчас это актуально